Привет. Чем занимаешься? Привет. А, да так, пишу сценарий к видео. Круто. А про что снимать будешь? Это секрет. Ладно, посмотри, а что я опять принесла. Давай сейчас выключим свет и посмотрим какой-нибудь ужастик. Класс! Пойду возьму стаканы для колы. Тусли, иди и спать, ты не, не прячься, прячься под кровать, Джеффри Мудс тебя найдет, приукрасит и убьет. А вот и стаканы. Кто это сделал? Ты о чем? Вот же смысла нет убегать. Убежал, а он опять. Зато будет тут как тут. Повернешься и ты труп. Соня, что это за надписи? Жень, здесь нет никакой надписи. Что? Но они ведь только что были здесь. Ладно, уже начинается. Давай смотреть. что -то фильм какой-то скучный. Mm. Давай страшные истории по рассказу. Давай. У меня как раз есть одна жуткая история. Однажды. Стой, подожди. Однажды друзья решили собраться и посмотреть фильм. А какой фильм? Да без разницы. Ужастие какое-то. И когда они включили фильм, как на зло вырубилось электричество. Но друзья не начали горевать. Они зажгли свечи и начали рассказывать страшные истории. Прям как мы. Но почему-то каждые пять минут у них создавалось такое ощущение. Будто за ними кто-то наблюдает. Женя, что такое? Почему ты оборачиваешься? Такое чувство, будто на меня кто-то смотрит. Женя, ты серьезно? Я только что тебе рассказывала похожую историю. И ты опять начинаешь. Соня, я правда говорю. На меня реально будто кто-то смотрел. Женя, ощущение взгляда может быть ска